Всем любителям сладкой и вкусной домашней выпечки посвящается отличный быстрый пирог с клубникой к чаю, смотрим и записываем рецепт в свою кулинарную книгу. Для приготовления быстрого пирога с клубникой я использую немного муки, сахара и всего два яйца, главное, хорошо взбить яйца и сделать правильно тесто, для украшения можно использовать те же ягоды клубники, орехи или просто сахарную пудру. Досмотрею видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Яйца, сахар и масло размягченное взбиваем венчиком. Если хотите получить более желтый, сдавный бисквит, добавьте больше яиц. Взбиваем до однородной массы. Всыпаем муку и замешиваем тесто. Форму для запекания застелите бумагой, выложите ягоды и аккуратно залейте тестом. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Можно присыпать манкой, чтобы корочка была золотистая. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30. Проверяйте готовность с помощью зубочистки. Готовый пирог оставьте остывать в форме, потом переверните его. Готовый быстрый пирог с клубникой посыпаем сахарной пудрой. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Яйца 4 штуки. Сахар 0,75 стакана. Масло сливочное 50 грамм. Мюка 0,75 стакана. Клубника 250 грамм. Количество порций 45. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания, друзья.